Следующая команда представляет вторую гимназию. Встречайте! Демокрит стелит! Добрый вечер! Для вас стелит команда, которая Демокрит стелит? Лето прошло у кого что нового? У меня суперспособность появилась. Какая? Да меня вчера врач по попке ударил, я заговорил. Круто. Ильхам, а что ты ешь? Космостар съем. А чё ты не делишься? На. Ту, это же кошачий наполнитель. Мне нормально. Ребят, вы чё тупые? <свист> У нас чё, в команде невидимка есть? Ребят, вы тупые? Стоит он там, но слышу его здесь. Странно, и здесь никого нет. Ребят, вы тупые. <свист> <свист> ты чё, видимо, видимом Моя рука насквозь тебя проходит. Реально. Солова, ты тупой. Данила, давай сыграем в игру. Давай. Скажи лук. Лук, полбу, стук. Скажи, лук. Лук, полбу, стук. Ой, что-то мне эта игра совсем не нравится. Ну чё, пацаны, один за всех и все за одного. Да. да! Ну, ну чё, чё пацаны, пацаны зажм! Здравствуйте, я объявитель команды КВН Демокрит Стеллер. Представьте, случай на дискотеке. Хочешь, научу так же танцевать? Нет. Ну, хочешь, научу так же танцевать? Нет, не хочу. Ну, хочешь, научу так же танцевать? Я сам так умею. Кана. Ой, случай на уроке. Алло, братан, сейчас разговаривать не могу, Давайте я в ВК отвечу. Короче, Солова так смешно танцевал, вообще коры. В школе я грызу гранит науки, просто кормят не всегда. Ха. Когда у твоего любимого парикмахера сломалась рука? Ну что, как стричься будем? Ну давайте модельную. А вы можете мне спинку почесать? Могу. Поэтому вы мы любим парикмахерами. Представьте, случай в магазине. Извините, вам помочь? Да? Чем вам помочь? Отстаньте от меня, пожалуйста. Извините, вам помочь? Не надо мне помогать. Вам помочь? Отстаньте от меня, пожалуйста. Вам помочь? Вам помочь? А вам помочь? Представьте, парень, который не понимает намеков. Можно мне полубокс? Можно Машку-заляшку. А вас как зовут? <смех> Машка? <смех> так вот, Машка, виски прямые, а тут <смех> все короче. Представьте, случай на вокзале. Извините, гражданин полицейский, это же моя сумка. Чем докажете? Меня же бабушка собирала. Там может быть все что угодно. Ваша проблемы? Ну, допустим, там арбуз. Нас. Мы арбуз забыли положить. Чё, серьезно? Ага. Ильхам, вынеси арбуз. А? Здорово, пацаны. Как дела? Да, у меня тоже все нормально. Ничего себе! реально арбуз! Ну, допустим, что дальше? Ну, допустим, пианино. <звы> да нет, это рояль. Всю жизнь думал, что я пианист, а я, оказывается, реалист. <звы> а чтобы продолжить смотреть наше выступление, вам нужно оформить подписку на нашу команду. И да, я украл идею ВКонтакте. Ну чё, пацаны, вы переоделись? Да-да-да-да. А сейчас команда «Гвайн Демокрит покажет вам супер сумасшедший номер. Салават, ты чё не переоделся-то? Не знаю. Давай-давай-давай. <звы> ну чё, Салават, ты там переоделся? Да нет, я еще только раздеться успел. Да все время нет, давай выходи уже. А что хотел бы сказать в конце? Мы не знаем, мы сегодня победим. Или выиграем. Или одержим победу. Но мы еще не решите, вы решаете. Для вас выступала команда Кондемокрит стилет. уличная банда. Ну, всех благ.